Привет, с вами интернет-магазин Керамис. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев Montego от немецкой фабрики Марбург. Бренд Marburg является признанным европейским мастером по изготовлению настенных покрытий. Использование передовых технологий производства и высокое качество используемого сырья выводит эту немецкую компанию на первые места в списках поставщиков виниловых обоев. Благодаря стильному дизайну и впечатляющим характеристикам, продукция фабрики пользуется огромной популярностью у потребителей по всему миру. В коллекции Монтего основным элементом является графика. Абстрактные узоры объединены в ней с рисунками, производящими впечатления, выполненных от руки. Именно в таком необычном сочетании и заключается секрет привлекательности коллекции. В каталоге четко прослеживаются 4 стилистические темы. Основой первой темы является рисунок из широких полос, состоящих из скошенных линий. Узор, образованный таким образом, напоминает рыбью чешую. Данный паттерн хорошо сочетается с также представленным в коллекции рисунком, напоминающим сеть с ячейками рамбической формы. В следующей теме обыгрываются прямоугольники, словно нарисованные акварельной краской. В основе третьей темы лежит филигранная кристаллическая структура вызывающий необычные, но приятные ассоциации со снежинкой под микроскопом. Базовый рисунок четвертой темы, которую можно охарактеризовать как ретро, составлен из стильных квадратов нестрогой формы. Богатые возможности комбинирования обоев коллекции Монтегу между собой позволят каждому создать на ее основе собственный уникальный интерьер. В качестве объединяющего элемента для этой цели можно использовать также включенные в коллекцию обои однородного цветового тона. По колористике обои хорошо комбинируются друг с другом. Отличительной особенностью цветовой палитры обоев пантега является использование насыщенных оттенков. При этом цвета подобраны очень удачно. Их применение в интерьере способно подчеркнуть независимость владельца помещения и утушить всем присутствующим чувство спокойствия и уверенности. Основные цвета и цветовые сочетания, используемые в коллекции, следующие: черный. Коричневый и бежевый с цветом кари и контрастными светлыми серо-голубыми акцентами. Насыщенный цвет индиго. Ненавязчивый зуброда зеленый. А также красивейшее сочетание нефтяного и золотистого цветов. Однако в коллекции присутствуют и цветовые сочетания, которые будут оценены любителями более спокойной палитры. Цвет слоновой кости со светлым графитовым. Серовато-бежевый с нежным кирпично-красным или серый с сиреневым. Коллекция Marburg Montego обладает всеми свойствами, характерными для виниловых обоев на флизелиновой основе. Высокая цветостойкость, экологичность и легкость в уходе давно стали визитной карточкой этого настельного покрытия. Такое покрытие более долговечно и эластично. Оно не будет растягиваться или сжиматься при поклейке. Размеры рулона стандартные, ширина 106 см, длина 10 метров погонных. Еще одним преимуществом данных обоев является износостойкость, их можно чистить щеткой. Они легко монтируются путем нанесения клея на стену, а при демонтаже удаляются без остатка. Также немаловажным достоинством коллекции является ее стоимость. Несмотря на высокое качество и передовой дизайн, цены на Марбург Монтега умеренные и не станут препятствием для покупки.